Всем привет! С вами Антон Савинов. И сегодня в этом видео я вам расскажу о том, в чем же суть проектов и вообще передачи «Дорогая МВМ Детей», которая уже в эфире нету на телеканале СТБ уже больше года. Вот. И я даже это видео называется как «Разоблачение самой передачи «Дорогая МВМ Детей» и в чем вся суть и разоблачение всех этих сюжетов, каждых выпусков про этих семей и детей». Передача Дорогая детей и, спас... и спасите нашу семью. Итак, поехали. Но сперва я начну с того, что главное, что ты должен зайти на интернет-магазин ру крупнейший магазин толстовок, футболок и даже маек на твой вкус и свет. Заходи и заказывай, и покупай, и даже делай свой дизайн тикток или своего профиля, или своего ютуб канала или чего-либо. Там заходи и создавай свой дизайн. Ссылка на интернет-магазин ру в описании. И вот первое, то что, я, то, что я сейчас поясню, то, что «Дорогая, мы убиваем детей», которое звучит как «Кохана, мы убиваем от детей», или, или, как, или как еще, как даже проект «Спасите нашу семью», как «Вариатуйте нашу семью». Украинские передачи, которые рассказывают о проблемах в семьях, и которые транслируются на телеканале СТБ на Украине, рассказывают о том, какие бывают проблемы в семьях. Ведь Проект Дорогаем, мы убиваем детей, рассказывают о детях неадекватных и о их неадекватных родителях, которые воспитывали этих неадекватных детей. А проект Спасите нашу семью рассказывает о том, что это главная проблема уже не в детях, а уже в родителях и в их проблемах и в семье. Но главная проблема этих каждым из проектов Дорогаем, Детей и Спасите нашу семью рассказывает о том, какие же бывают Проблемы с детьми и с родителями в собственных семьях. И какие же корни там об их ссорах, скандалах и интригах. Понятно, что, дорогая мы убиваем детей, это уже перед которую ведущий Дмитрий Карпачев уже не в эфире больше года. Но все равно это осталось на Ютубе, даже в обзорах Андрея Чвинка, Чина, который также обозревал некоторые семейки, там такие как Сашко Фокин, Семен Садович и самая страшная семья Иващенко. Самая страшная, на мой взгляд, Проект «Нарогаемый вам детей». Вот. Второе, то, что я поясню. В чем все отсутить этих сюжетов? Понятно, что самая главная проблема – это ребенок или родители. Неважно, все равно проблема в семье. Ведь это такой шанс исправиться ребенку в том, что даже, из не, что, даже их неадекватный родитель не может просто, просто поменяться в лучшую сторону. Там. Были, конечно, случаи даже с ими родителями то же самое в детстве. Все происходит даже, даже в новое время, когда у самого родителя родителя происходит с его ребенком то же самое, что и с ним, когда также к нему относились его родители, бабушки и дедушки самого ребенка. Вот. И то, что самое главное, то, что понятное дело, нам показали, как все происходит в сюжете. Тяжелые семьи, раздоры, крики, там, пьянство, там, неадекватный отец, неадекватная мать, например, неадекватный ребенок, там трудные там, отношения с сестрами, там разные много чего, история, да. Но самое главное, что я вам расскажу, у вас просто сейчас просто побегут мурашки, у вас просто расплавится мозг. Итак, слушайте. Итак, третий факт об дорогая МБА детей и всех этих украинских проекторов СТБ. В том, что когда вот как только на телевидении, или же в интернете, или же где-то еще там в соцсетях, там на сайтах официального СТБ или не СТБ показывают каждый выпуск ⁇ Дрогая убиваем детей ⁇ мы видим всю историю той семьи, с которой происходили все раздоры, проблемы и все прочее, как в реальной, в реальной жизни. Видано сказано, что даже огне огне огонек сказала, что убиваем детей. Это передача, которая наполовину спектакль. Давно гуляет в интернете, хоть и реалити шоу, но и наполовину спектакль. А ведь это же не простой намек, а намек на то, что все что, что все выпуски, дорогая, моя, мы, мы убиваем детей и спасите нашу семью. Хоть конечно все эти истории всех тех выпусков которые нам показывают, там, с с семьей, там, от начала до конца, понятно, вся история их правдива. Это рассказывали, там, там им давали правила, там, разные, там, учили, там, им давали почти одну или две недели, одну или две недели, чтобы измениться, там, и потом узнали результаты, прошли они хорошие правила, чтобы изменить семью, или же нет, по следованию психолога, психолога Дмитрия Карпачева. Но самое главное, да, сюжет правдив, но, но так, но, но неизвестно, Правдив ли, как бы, снятый показанный нам сюжет на экране. То есть, имеется в виду, то, что это все равно, что если, например, вот если, например, то стоит знать, что, что полета американцев на Луну, на Луну не было. И это самое первое подтверждение, подтверждение того, что полет американцев на Луну фальшивый. И самое главное, то, что я скажу, что все сюжеты, которые нам показали на экране, «Дорогая, мы убиваем детей» и даже, и даже проект «Спасите нашу семью». Вот. Каждая серия, каждого проекта, каждой семьи «Дорогая, мы убиваем детей» или «Спасите нашу семью» показывается, хоть, конечно же, и, и как история рассказа правдива, что происходило, но сюжет... Почти как понятно, что там были некоторые кадры, снятые там, с камер видеонаблюдения там, и оперативных съем, которые некоторые кадры показывали правдивыми. Но некоторые кадры, которые рассказывали историю и продвижение сюжета, реалити, дорогая вам детей, каждый узкий из сцены, как бы, на мой, как бы тоже, на мой взгляд, кажется не совсем правдивы. А все дело в том, ведь я и к чему веду, к тому, что некоторые сцены отсняты просто как будто как фильм. Сама история правдива то, что рассказывается, а вот то, то, что показано на экране, это просто она пытается как кино, то есть как, как, будто, как будто как по мотивам какой-то книги или романа или какого-то ремейка фильма, вот, то есть или как это все, то есть имеется в виду как, по, как, как как по мотивам романа или же как просто как плагиат или копирка какого-то старого черно-белого фильма в виде ремейка. Например, «Мумия» 1932 -го года, а его ремейк — это «Мумия» 1999 -го года, или же «Мумия» 2017, как ремейк, как копия. Вот вот то же самое, что к чему веду. То, что все кадры и сюжет всех этих ссор и скандал некоторые, «Вы дорогая, говорим, детей, сносить нашу показаны не совсем реально. Да, были, конечно, показаны кадры с видеонаблюдения, вот. Или же оперативные съемки Новые, да. Но все Но все-таки стоит понять, что некоторые кадры не совсем правдивы И кажутся со стороны как снятые кадры Как будто в виде фильма Чтобы показать нам Что это так вот выглядело на самом деле Но никто же не знает толком Из нас зрителей тех кто смотрит эти проекты как это все-таки выглядело вживую? Если бы были бы свидетели, конечно, это, это все, то они бы точно сказали, что это все, что показано на экране, это все снято как кино, как постановка, как театр, как импровизация сюжета, что это было на самом деле так, что пытаются нам объяснить все это вживую, что это так было, что представить нам образ, еще никто не знает, это все равно, что если, например, как еще неизвестно, как выглядят на самом деле динозавры. Это еще никто не знает, как выглядели на самом деле динозавры, какого они цвета кожи были, и прочее. Что нам ученые просто представили их вид. То же самое, что и, дорогая, мы убиваем детей тоже. Нам представили, что это на самом деле так. Что виде, как будто, там, например, кто-то, если кого-то избил, там линерал на кого-то, они просто пытаются нам показать, как будто это так было на самом деле, как будто вживую, как будто это так. Но как это на самом деле, никто не знает. А те кадры, которые показывают нам, что происходило в реале, как живую, было очень мало. Да, понятно были. Я же повторюсь уже несколько раз, что были да камеры видеонаблюдения, оперативные съемки там, висели камеры, там это все показывали тоже некоторые кадры, как будто они выглядели реально. Но, но кадры же не все реальные. Вот. Это если, например, Ченд, Андрей Чехминов тоже говорил, что как только камеры уходят вот, это как бы на камеру все показано, там как будто все это самое, что все нормально. А как будто, когда уходят камеры, то там начинает твориться просто, э, просто как сущее петло. Это как бы по нашим славянским языческим обычаям, как ад. Вот, просто сущее петло. То есть просто ужасное, все креповое, жесткое, жестокое. Ну, поэтому это и ведь, последнее скажу, что, что все выпуски, дорогие вам детей, хоть и сюжеты каждый их, это правдиво. Reality. но все что показано на экране это просто как снятое как фейк чтобы представить нам что это было как на самом деле и вот в чем и вот в чем вся суть проектов Дорогая, мы убиваем детей или спасите нашу семью то же самое что и хата на тата что если то же самое что например как и беременна в 16 тоже некоторые кадры тоже все эти проекты тоже как кажется нам почти тоже некоторые кадры отсняты а как будто как кадры то есть все истории каждой передачи выпуска конечно же Правдивый, реальный, но все, что отснятое, это представлено, что это так было на самом деле, как кино. Но вживую никто ничего не знает. Вот. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставьте комментарии. И, и вы, кстати, заведения сейчас меня спросить, почему я не выпускал долгие ролики? А лишь только потому, что у меня была мало фантазии. А единственная моя фантазия, которую у меня была, так это снять ролик как в, в, в чем-то сути разоблачения телепередачи Дорогая Муратей и спросите нашу силу нашу семью СТБ. Вот, в общем, ставьте лайки, подпи подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Я жду ваших комментариев И что напишите мне? Мне, мне даже интересно. Напишите, напишите мне в комментариях, что вы думаете тоже о дорогаемых детей и что это напечатано другом. И смотрите ли вы анрия Чих чихенка там и его кумирами. впрочем ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Там я жду. И не забудьте также попробовать это посмотреть, посмотреть это видео. В основном даже не, не забудьте посмотреть даже мой тизер-трейлер. Неведомые Истоки. Повторюсь, Неведомые Истоки. Тизер Трейлер. Фильм, который выйдет 23 мая 2022 года. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте подписаться на канал. И также посмотрите вот это видео. Всем пока.